Ты мне позвонила, я к тебе приехал По дороге в гастроном зашёл Виноград, приветки, чай, вино, конфетки Всё, что нужно было там нашел. Приближай, так Ч ожидаю? Тебя с очередной вечеринки Я вдруг осознал, что устал от всего этого В первую очередь, конечно, от работы аниматором в костюме банана И я решил уйти, оставив тебе все Квартиру, машину <связывающие> <связывающие> Лучшие годы своей жизни Хламидии, <связывающие> но удерживало меня лишь одно Я думал, а то же теперь так ловко будет играть с моими шариками Ведь ты не оставишь мне наших собак Приближалась ты